Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. Сегодня мы решили сделать шуточное видео про наших подписчиков. Которые нам пишут в личку, в комментариях, делают запросы в директ-месседж. Да, еще раз, для людей, которые почему-то не читают дисклеймер, это шуточное видео. Мы не хотим никого обидеть или задеть, все, что здесь сказано, как бы, не обижает людей, надеюсь. Напишите в комментариях, если найдете себя тут. Итак, первый тип это привет. Да, просто привет, без ничего. Знаешь, я не понимаю людей, которые просто пишут привет. Мы уже отметили, что на привет просто мы не отвечаем нигде. Потому что если вам что-то нужно, пишите сразу. Всем привет, мы здороваемся еще раз постоянно. Итак, второй тип это дай, пожалуйста, критику на мой арт, который ни с чем не связан. Это не гифт, это просто мои рисунки, поэтому я хочу, чтобы ты их оценила. Да. Ребят, мы, мы не даем никому критику. Почему? Ну, во-первых, потому что вас много, а во-вторых, если ты дашь одному человеку критику, он об этом расскажет, и за ним придет 10. И в конце концов, есть для этого специальные паблики, и даже думаю, что есть для этого специальные люди, и мы не хотим отнимать у них работу, так что Пишите им. Итак, третьи люди. Какой программе ты рисуешь? Это то, что нам пишут чаще всего, везде, в комментариях, в личных сообщениях, в запросах, вообще везде. Мы уже отвечали на это несколько раз. У нас есть Fuck you, ой. -а У нас есть в паблике Часто задаваемые вопросы И там есть ответ на этот вопрос И в этом видео мы, кстати, не скажем Потому что ищите информацию Итак, следующий пункт Это не знаю, куда скидывать гифты Сразу уточню, то, что есть люди, которые реально Просто не нашли эту информацию Или просто не видели что-то И лично я отвечаю на такие запросы И лично я даю ссылку на альбом с гифтами Или просто говорю ну, Вы можете скинуть я тоже говорю. себе А я вас репостну но есть такие люди, которые на ответ в предложку начинают спрашивать: а что такое предложка? А на какую кнопку нажать? А потом на что нажать? А это видят все или только вы? А как а загрузить в альбом? Или меня видно? А где кнопка? А что такое альбом? А что это за ссылка, которую вы кинули? Это альбом? Я понимаю, что они делают это не со зла, а просто чего-то не знают, но, блин, меня это так задолбало. <свят> да, почему-то таких людей очень много. А вот мой, мой самый любимый тип э, наших подписчиков. Короче, я придумал идею для видео. О, ребята, там такие идейные люди. Они что-то так и не придумывают вообще. Вот, знаете, вот мы вот все видео, которые мы записали, мы вот ни к одному из них сами идею не придумали. Вот все, что мы придумали, это все, это все нам, короче, люди сказали. Да, спасибо. Потому что они скидывали нам идеи для видео. Да, короче, мы воруем ваши идеи, просто знаете об этом. И не указываем вас как авторов идей. Короче, под пункт к этому пункту. А где вы берете идеи для видео? теперь вы знаете. Итак, следующий. Скину вам арт везде. Вдруг вы не заметили. Так, ну вас 3000 раз под постом. Скину в ЛС каждому. Скину в паблик. Загружу в альбом. Скину в предложку. Скину во всех соцсетях. И буду ждать ответа. Так сильно стараться не стоит. Если проходит несколько дней и пост не заметили, то да, можно скинуть, потому что уведомлений много. Но если проходит 5 минут и вы начинаете стучаться в ЛС, на все сети спрашиваем: вы видели арт? или нет, и скидывать. Ребята, не надо. Это очень тяжело разгребать. <свят> а, короче, по поводу того, куда все-таки скидывать гифты, работы и как это делать. Смотрите, объясняю технологию. Если вы делаете это ВКонтакте, это работает так. Если вы упоминаете в гиперссылке паблик мой, паблик Бриз, то нам приходит уведомление о том, что вы сделали эту работу и вы можете скидывать свои работы в предложку общего паблика. А если это чей-то персонаж, вы можете скидывать это в альбом с гифтами, которые открыты. О, персонажей тоже можно скидывать, предложку. И персонажей тоже можно скидывать, но если вы хотите скинуть свои гифты конкретно в нашей паблики, у нас, у тебя, наверное, тоже открыт альбом. Да. А по поводу Инстаграма, там намного все сложнее смотреть. Можно упомянуть человека, которому вы сделали гифт двумя разными способами. Это в комментарии к посту, или отметить человека. В комментарии в посте, ребят, можно, но уведомление Инстаграма работают так, то что э, я захожу, например, в инстаграм, и у меня по 500 уведомлений каждый раз. И когда вы упоминаете в комментарии человека, то это уведомление может просто опуститься. Так что если вы сделали гифт, то лучше отметьте человека на фотографии, да. потому что это сохраняется навсегда. Давай интерактив, нам только что написал человек в паблик, давай прочитаем, там что-то интересное. О, да, интерактив, нам во время записи написал, что Посмотрим. Здравствуйте, я ваша фанатка, мне нравится ваши персонажи, стилизация с оттенками а еще их история, спасибо большое. У вас очень классные персонажи, мне они нравятся, вы очень скилловые художницы, у вас очень классный арт, спасибо большое огромное, мы тоже вас любим. Не могли бы вы оценить мой один арт? все хорошо начиналось. Следующий тип комментаторов, где почитать комиксы. Ребята, отвечаем сразу, комикс Брис можно почитать на Мангалибе и в группе ВКонтакте. Мой комикс почитать еще нигде нельзя, потому что он еще не Под Подпункт вышел. к этому пункту, а как называется твой комикс, чтобы я мог найти его на Мангалибе? Во-первых, я отвечу, мой комикс называется Лето, которое не забыть. Во-вторых, для ленивых я скажу, что вам не нужно иметь ВКонтакте, чтобы зайти и увидеть название или прочитать комикс. Название моего комикса можно даже в Везде найти. Можно вообще везде найти. Итак, следующий тип... А давайте напишем Лехе После того, как мы записали видос с Лехой и оставили на него ссылку Люди зачем-то начали писать Лехе И он нам начал жаловать, попросил, чтобы мы удалили ссылку, но мы все еще ее оставили Но это не значит, что надо ему писать Мы оставили эту ссылку, потому что нам больше нравится не разгребать это все, а угорать над реакцией Лехи Да, вот вам скриншотик, можете посмотреть, как он не понимает, что происходит Следующие люди, которые были везде, всегда до того, как мы стали ютуберами И после того, как мы стали ютуберами А ты хочешь помочь нам в рисовании Комикса? Бесплатно, конечно же, сейчас И обязательно всегда эти люди Сразу скидывают лор, историю Не всегда, но бывает, да Я свой-то комикс не могу Дорисовать уже в конце концов Пролог, не то что чужой какой-то Следующий тут. Пожалуй, запотрачу потрачу время, найду ваши ИРЛС-страницы И буду пытаться к вам добавиться В друзья и написать вам, чтобы спросить а вы ли это мне как-то чел нашел мой аккаунт в в телеграме. Я там не сижу, просто он мне нужен. И то он начал мне писать. Он начал спрашивать, реально ли я та ютубер-блогерша, художница и все в этом духе. И некоторые люди нашли наши реал-страницы, потому что мы особо их не шифруем никак. И я не знаю, зачем вы туда добавляетесь. Наши реал-страницы существуют для того, чтобы общаться, ну, с нашими знакомыми. С реалы людьми Да, о которых мы, типа, реально знаем. Следующие люди это А можно к вам третьим? Да, я честно-честно, мне не нужно ничего, только возьмите меня к себе. Ребята, вы не космические трусы, мы принимаем только космические трусы. И Леху. А, и Леху, ну Леха типа... Ну Леха просто наш котик, которого мы подобрали на улицу, он лежал возле помойки, короче, играл в геймбой. Да, он мы голодал, он умирал, и мы решили спасти ему жизнь, так что... Да, причем у него в помойке было куча-куча еды, но он не хотел кушать, он и хотел играть в геймбой, мы его взяли Домой и напичкили его еду и пока он играл. И потом, когда он закончил играть, когда зарядка закончилась, он посмотрел вокруг, а он уже в каком-то доме он такой ну, ок, поставил заряжаться свой геймбой. И пока заряжается его геймбой, мы берем его видосы, поэтому он редко появляется. Следующий пункт: Привет! А давай дружить с тобой. Мы есть друг у друга, и вот мы вдвоем тратим друг на друга просто огромное количество времени, и на вас нас просто не хватит. Так, я не имею права не отметить всех людей. Тот тип подписчиков это люди, которые пишут нам добрые слова. И слова поддержки. Да, это самые лучшие люди на свете. Я их обожаю. Всегда читаю полностью все, что они напишут. Я не всегда отвечаю на эти слова, если это запрос или просто какое-то сообщение. Я не отвечаю на них, потому что мало ли что может произойти дальше. Да, чаще эти люди, кстати, понимают, что типа они написали, мы им ответили и они как бы не доколупливаются дальше. Да, эти, эти -э это типа вообще самый лучшие, вы красавчики, пацаны, серьезно. Да, мы вас очень сильно любим, вы заставляете нас идти дальше, вы поддерживаете наше творчество. С вами мы становимся лучше. Спасибо вам огромное за теплые слова, за поддержку. Мы сейчас раз спасибо вам. Но... Мы вас любим. И еще один тоже... Тип, В кавычках это тоже отдельный чел. Это Олег. Олег, думаю, офигел, услышав сейчас про себя. Самый прикол в том, что Олег это девочка. Но это, это нормально, мы хотим отметить не мы это. Мы хотим отметить не это. Это один из тех самых лучших подписчиков. Это симп, буквальный симп наш. <сх> она так, по крайней <с> мере, <mondia> считает. Она прочекала все наши паблики. Она прочекала все, что нашла, всю инфу. Она нашла наши ИРЛС-страницы, но самое хорошее, что она не стала добавляться к нам в друзья. Олег молодец. Будь как Олег Она пришла к нам в Дискорд И мы с ней общаемся в Дискорде Вот вам еще повод прийти к нам в Дискорд И мы с Олегом неплохо общаемся Она нам бывает периодически рисует гифты Очень классные, спасибо кстати. Да, дает нам какую-то поддержку Спасибо, Олег, за то, что ты сидишь с нами Мы тебя очень любим и ценим Вот. Да, и кстати, мы тебя никуда не отпустим Потому что ты теперь знаешь о нас слишком да, много Да, ты теперь слишком много знаешь инфы и Так что ты либо мертвым покинешь Дискорд Либо никогда его не покинешь Вообще. Да. Короче, есть еще один тип подписчиков. Это подписчики-конспирологи. Они ищут во везде иллюминатов. Это обращение к Виктору. Потому что чаще всего это делает он. В моем случае он читает комикс и находит все, что я там оставляю в качестве пасхалок для сюжета. Задает вопросы про персонажей. В общем, очень заинтересованный человек в этом плане, да? И лично мне это очень нравится. Да, мне тоже он писал по поводу Евы. Он говорит, что Ева его любимый персонаж. Спасибо за Еву. Чат. Он мне говорит спасибо за да, их Он всегда комментирует все наши видео Комментирует наши посты Пишет нам в ЛС какие-то конспирологические теории Говорит, что ему нравится наше творчество Спасибо, Виктор, мы тебя тоже отметим Ты так долго с нами находишься, что мы тебя уже запомнили да. Наверное, ты охренешь, когда узнаешь, что мы тебя отметили в видео И шестнадцатый тип, который мы отметим самым последним Это спонсоры, потому что вам нужно что делать отключать спонсорку. Ребята, спасибо за спонсорство. Чаще всего вы те люди, которые пишете самыми первыми. Вы очень часто оставляете комментарии. Мы этому очень рады. Да, во-первых, да, из-за комментариев вас сложно не заметить. И чаще спонсоры еще пишут длинные комменты, рассказывают, почему им понравился видос. Это отлично. Да, спасибо огромное вам спонсоры. Подрубайте спонсорку. А если вы подрубите, дорогую спонсорку будете, как Олег. Приходите к нам в Discord. Мы поднимем вас со спонсоров до Олега. Да, будете Олегом. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите, к какому типу подписчиков относитесь вы. Подписывайтесь на нас, на наши сольные каналы. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Включайте спонсорку. Подписывайтесь на Твиттер и не подписывайтесь на ТикТок. И читайте правила, прежде чем писать нам. Да, пока. Всем пока. Мы вас все любим. Пока.